Здравствуйте, я Юрий Колпаков, руководитель Академии Красоты и Здоровья International Auto Club. Наша задача – дать людям самое удобное и выгодное решение для формирования собственного здоровья. И для этого мы объединили три отдельных проекта. Первое. Это дисконтная система. В ней есть все самое необходимое от поставщиков. Салоны красоты, фитнес-центры, стоматологии, клиники. В общем, все то, что нам помогает выглядеть и чувствовать себя хорошо. Второе — это корпоративный университет. К нему подключены суперпрофессионалы мирового уровня, заслуженные врачи. Они дают всю самую интересную информацию, которую вы можете получить в нашей базе данных. И третье — это основа нашей академии, эксклюзивные, отобраны в сверхэффективную систему процесса. Продукт, который позволяет выглядеть и чувствовать себя прекрасно. Таким образом, мы собрали для вас все самое лучшее и удобное для того, чтобы заботиться о своем здоровье и красоте. Для более подробной информации нажмите на ссылку, которая находится под этим видео.